Глава 4. Царство семьи. Теплый влажный день. Праздничное настроение царит в комнате. Манящие ароматы несутся из кухни, дразня и искушая. Смех звенит отовсюду, как в старые добрые времена. Дети играют во дворе, поливая друг друга и все вокруг водой из шланга. Время для семьи, время пересмотреть свои ценности, время воссоединиться с теми, кого вы любите, поделиться с ними подарками, драгоценная возможность быть вместе Нет ничего другого, что защищало бы нас от желающей поглотить нас депрессией и от чувства ненужности, чем семья Семья может быть тем местом, где вас принимают таким, какой вы есть, где вы можете быть самим собой где вас могут простить за ошибки и просто радоваться возможности быть вместе в этой жизни. Господь наш Иисус Христос открывает жизненно важную картину Царства Божие, когда учит нас молиться. Он говорит: молитесь же так, Очи наш, сущий на небесах. Он не говорил молиться, обращаясь к небу со словами Дорогой Бог, или Ваше святейшее Величество, или Дорогой Царь. Но. Отец наш. Царство Божье — это семья. Для многих очевидно, что семейное царство оказывает влияние на очень многое в нашей жизни. Мы рассмотрим эти моменты в следующих главах. Самое первое обращение Отца Небесного ко всему человеческому роду записано в Матфея 3, 17. От начала и вплоть до крещения Иисуса Христа Бог общался с нами через Своего Сына. Именно Сын Божий был тем, кто заставил раступиться Красное море, именно Он говорил в буре на горе Синай, и Он был тем, кто вел Иисуса на вина в обетованную землю, 1 Коринфянам 10, 1, В момент крещения Сын Божий становится Иммануилом, с нами Бог, то есть становится одним из нас. Вот почему тогда Отец впервые заговорил прямо и во всеуслышании, и Его слова исполнены глубокого смысла. Как и всегда, потому что в них Бог изложил глубинную природу своего царства. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог мог бы представить нам своего Сына различными способами, например, «Вот Творец земли и небес, слушайтесь его», или «Вот ваш Царь, подчиняйтесь ему». Но Бог представил своего Сына, указывая на семейные узы, а не на его статус царя или повелителя. Если мы задумаемся над этим утверждением, то мы заметим следующее. 1. Сей есть Сын мой, равно положение, идентификация. 2. Возлюбленный, в котором мое благоволение, равно ценность, достоинство. В Царстве Божьем значимость и ценность определяются нашим положением у Бога. Это полная противоположность Царству Сатаны, где значимость и ценность определяются через успешную работу и достижение, по которым в мире сём люди оценивают как себя, так и всех окружающих. В Царстве Божьем он наш Отец, а мы его дети, и это наше положение. Вас узнают по тому, кому вы принадлежите, а не по тому, что вы делаете. Тот факт, что Бог любит своих детей и непрерывно изливает благословение на них, Думает о них и хочет быть близким к ним, приносит им особое чувство собственной значимости и достоинства. Не бойтесь, ибо вы ценнее, чем множество малых птиц. В Божьем Царстве ваше положение и ценность обеспечивается самим Вечносущим и никогда не изменяющимся Богом. Независимо от успеха или неудачи, эти положения остаются неизменным, и ваша ценность также остается в полной безопасности. В царстве же сатаны ваша ценность настолько же безопасна, как и фондовый рынок после 11 сентября 2001 года в высшей степени непредсказуемый, совершенно незащищенный и обреченный нападение. Можете ли вы дать гарантию, что всегда будете иметь успех? Можете ли вы быть уверенными в том, что люди, которые для вас сегодня являются поддержкой и подкреплением, всегда будут аплодировать вашим делам? Едва ли. Чтобы защитить нашу личную ценность и обезопасить нас от разочарования, отчаяния, чувства ненужности и смерти, Бог осветил в самом сердце своего царства закон, который защищает отношения. Он имеет дело с двумя видами отношений, отношения между нами и нашим Небесным Отцом, и отношения между каждым из нас, как между братьями и сестрами в Царстве Бога.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 Эти две величайшие заповеди даны для сохранения нашего положения и нашей ценности как детей Божиих. Эти две величайшие заповеди являются обобщением всего диколога. Вы когда-нибудь думали о десяти заповедях, как о жизненно важной защите от потери вашей самооценки? В Царстве Божьем десятисловный закон понимается в контексте отношений. Если вы разрываете эти отношения, вы уничтожаете ваше положение. И когда вы уничтожаете свое положение, смерть давлеет над вами. Нет и тени сомнений в истинности Божьего определения того, что плата за грех о смерть. Грех, который Библия определяет как беззаконие в первом послании Иоанна 3, 4, уничтожает наше положение и ценность. Когда теряется положение и ценность, душа умирает навсегда. Именно по этой причине депрессия и самоубийство являются величайшей проблемой современного общества. Причина проста — грех. Видите ли вы теперь, почему Бог так ненавидит грех? Грех крадет у нас положение и ценность, как детей Божиих, и поэтому Бог определил уничтожить грех. Далее краткое обобщение из того, что мы рассмотрели. Один «Царство Божье» — это семья. Два, Бог является нашим отцом, а мы его дети. Три, а наше положение и ценность, как личностей, основано на наших взаимоотношениях с Творцом. Четыре, царство Божие есть царство отношений, основанное на взаимоотношениях между нами и Богом и друг с другом. Пять, эти взаимоотношения защищены десятью заповедями. Шесть, нарушение заповедей уничтожает наше положение и ценность.